Для создания Google почты заходим на сайт gmail.com. Нажимаем ⁇ Создать аккаунт ⁇ Вводим свое имя, фамилию. Придумываем себе имя пользователя. Можно использовать буквы латинского алфавита, цифры и точки. Придумываем пароль. Пароль должен содержать не менее 8 знаков, включать буквы, цифры и специальные символы. Еще раз повторяем его. Нажимаем «Далее». «Сохранить». Вводим свой номер телефона. Резервный адрес электронной почты не обязателен. Вводим дату рождения. Выбираем свой пол. И нажимаем «Далее». На ваш номер телефона должно прийти смс с кодом подтверждения. Для этого нажимаем кнопку «Отправить». Отправить. И вводим код, который пришел нам смс. -кой. Нажимаем подтвердить. Это мы пропускаем. Читаем условия использования. Нажимаем «Принимаю». Вот и все, ящик зарегистрирован. Сейчас загружается и откроется наш новый ящик. Google Почта. Нажимаем «Далее». Тут можно выбрать вид «По умолчанию». Обычный. Компактный. Ну вот вы уже сами выбираете. Например, обычный. Нажимаем ОК. Все. Вот такой вид имеет Google Почта.